Я пациент Швейцарской университетской клиники, приехал к ним в гости из региона, из другого региона. Хочу сказать огромное спасибо всему персоналу, отдельное спасибо Пучкову Константину Викторовичу, отличный хирург. Спасибо ему огромное. Приняли тепло, все комфортно, быстро, обследовали. После операции чувствую себя замечательно. Еще раз низкие поклоны, огромное спасибо. Персоналу, и, конечно же, Константи Викторович, спасибо вам за все.